Приветствую всех у себя на канале и продолжение. 2020 года нас радует, радует взрывами военных складов. Это какая-то стала традицией, можно так ее назвать. Кадры, которые сейчас я вам покажу, это не извержение вулкана, нет, это... Военный вклад в Рязанской области взорвался 7 октября. Вот посмотрите, пожалуйста. Как утверждают, там взорвалось 75 тысяч тонн эквивалента тротила. Жесть полная. Техника безопасности отсутствует. Устарела, ее нету, хладность или еще что-то. Я думаю, что вы оставите это в комментариях внизу. Но на этом не заканчивается эта эпопея. Потому что... Сегодня в Сирии взрывается военный склад. Что-то слишком часто они начали взрываться. Вот здесь видео мое, где в городе Альзарка тоже взрывался военный склад в Иордании. Это было ровно через месяц после того, то есть это было 4-6 сентября. А как вы все помните, 4 августа в Бейруте вот здесь прогремел мощнейший взрыв, который нахрен снес почти практически весь порт и половину города. Опять же, халатность, опять же, не знаю, какое-то равнодушное отношение к технике безопасности вызывает очень большие вопросы, потому что, ну, соблюдая все нормы, такого бы не происходило. Нормы не соблюдаются, всем все по барабану, и разгильдяйство не только присуще славянам, но, как мы видим, присуще всем остальным. Такие реалии. В Дубае горел... горел... Также, как... Также вы помните, что в Дубае Горел duty-free склад. Duty-free. Вот здесь вот это видео. Ну и, опять же, там с техники безопасности вроде бы все должно быть правильно и под контролем. Тем не менее, загорелся. Вот такие вот дела происходят в мире, вокруг нас. Что еще интересного я подметил, я подметил, что Дональд Трамп, который очень быстро выписался из карантина, когда он заболел коронавирусом, вот здесь вот это видео, и Фу. Дональд, любимый Дональд, вот это вы видите, Дональд, Дональд Трамп заплатил 70 тысяч долларов за свою прическу. Как утверждают таблоиды, он, за, он делал эту прическу э, ради участия в шоу. В связи с этим президент подозревают в мошенничестве. Все потому, что его компания отня, э, отняла деньги на прическу с налогооблагаемого на дохода. То есть он должен был сначала оплатить налоги, а потом э, списывать эти деньги. Но Дональд не такой. Дональд решил под шумок, прокатиться на налогоплательщиках и сделать себе прическу. Прекрасная новость из России. Рогозин. Рогозин говорит, что Илон Маск мошенник. Вот это видео. Слушайте, но ну я серьезно говорю. Что они сделали-то? Сделали то же самое, что у нас давно существует. Ну, просто красивый корабль, покрашенный в белый цвет. Ну, давайте мы сейчас тоже... Да вы уже предложили, хохламу, под хохламу да, раз... Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций, причем не в компанию SpaceX, а в другую свою компанию, в компанию Tesla. И она переоценена там, более чем в 100 раз. Это пирамида все равно, она так или иначе... Ее... Вы все слышали, как Рокозин обвинил Элон Маск и сказал, что его компания ничего не стоит, он привлек большие, большие инвестиции туда, для того, чтобы это все раздуть, и это пирамида. Да-да, приятно слышать эти слова о человеке, который запустил батут, точнее подарил батут Элон Маску, для того, чтобы тот запустил свой Falcon. Вы же помните, как это было. Да? Скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом в комментариях. Прекрасная новость с Вашингтона. Когда корреспондента CNN дважды напал гребаный аракун, Вы меня спрашиваете, кто такой ракун? Ракун это енот. Итак, енот два раза напал на корреспондента. Вот это видео. Африканские God, again. This is second time. Jesus. I guess the trap's not working, right? Hey, man. It always comes around right about Ну и последним хочу сегодня маленький свой обзор закончить тем, что в Египте нашли. Пятьдесят девять мумий. Пятьдесят Ну и вот как это представили журналистам. Первую мумию, когда открывали, вот это видео. Давайте его вместе посмотрим, и я сейчас к вам вернусь. <тол> <мумий> أنا بس رك لو هنا؟ في داخل هنا في داخل مشاركة في داخل مشاركة في داخل. على ما؟ سند سند سند إيه إيه عشرة вы все видели, как Открывали мумию и щелкали фотоаппараты и затворы. И э, мемы тут же понеслись по интернету, что хватит, заройте эти мумии обратно. Хотя, с другой стороны, это прекрасная новость. Мумии очень хорошо сохранились. И я думаю, что будет над чем поработать, подумать, размыслить. Я надеюсь, что-то там обнаружит новое. Пока не, не то, что не ясно, но предположительно этим мумиям 2500 лет. И это будут хорошие образцы для того, чтобы продолжить изучение фараонов и мумицирование в целом. Спасибо, что были со мной. ребят, не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайк и оставлять свои комментарии внизу. Всем всего хорошего, peace, peace. peace. peace. peace.